Изгнание. И покинули благородные сыны Панду вместе с супругой своей Драупади и домашним жрецом, искуснейшим из Брахманов Дхаумьи, Индра Прастху. И переночевали они на берегу Ганги, а утром вошли в лес Каумья. Царем же Дритараштры, коему мудрость служила единственным оком, овладела отчаяние. И молвил он многомудрому Видуре. «Коли так все случилось, что делать нам теперь, о Видура? Как вернуть нам привязанность наших родственников, дабы не истребили они весь наш род?» и дабы не пришлось и нам проливать их кровь. «Говорил я тебе прежде, — ответил Видура, чтобы отверг ты такого сына, ибо будет от того вред всему роду. Вот и сейчас я скажу, в чем твое благо, и если не исполнишь ты этого, о царь, то горько потом пожалеешь. Раз не может твой сын полюбовно разделить власть с пандовами, Возведи на царство Юдхиштхиру. Пусть Дурьотхана, Шакуни и Карна с любовью изъявит свою преданность сыну Дхармы, и пусть Душасана молит в зале собраний дочь Друупади о прощении. Трудно поверить, молвил царь, что желаешь ты мне благо. Неужели ради пандовов отвергну я своего собственного сына? Я уважаю тебя Видура за то, что ты поведал мне свои помыслы прямо, не таясь. А теперь же я говорю тебе: уходи. Если хочешь, можешь остаться, но мне это безразлично. С этими словами дритараштра встал и удалился в свои покои. Видура же возгласил: О горе мне все пропало, и поспешила в лес, где находились тогда пандвы. И с радостью, но и с тревогой встретили сыновья Кунти и Мадри, величайшего из мудрецов. Не везет ли он новый вызов на игру? Не вознамерился ли презренный Шакуни выиграть у них оружие и особенно лук Гандиву, без которого стократно уменьшается мощь Арджуны? Но скрыли они беспокойство это в сердце своем, приняли они гостя с почетом, а на завтра, отдохнувший, рассказал он им о беседе своей с царем. И порадовались тогда пандовы и обещали всегда следовать советам мудрейшего. Тем временем царь Дритараштра проникся раскаянием, движимый братской любовью. Послал он Колесничего своего Санджаю проведать Видуру, и если тот согласится, вернуть его во дворец. Исполню, воскликнул Санджая, и поспешно направился в лес Камьяка. Вняв его речи, многомудрый и незлобливый Видура вернулся с дозволения Юдхиштхиры в Хастинапур. «Простите грубые слова, что были мною сказаны» промолвил, обняв его царь Дритараштра. «Я уже давно простил тебя», — ответил Видура. И так, примирившись друг с другом, обрели они несказанную радость». Очень поздно узнал Кришна о злосчастной игре в кости. Не теряя ни дня, помчался он в лес, где жили пандавы, а вместе с ним и многие славные воины из рода Вришни. Туда же сошлись сыновья и родичи Друпады, царя Панчалов, предводительствуемые Дриштадьюмной и многие другие цари. «Что же теперь делать?» – восклицали они, охваченные гневом и клялись отомстить злодею Дуриотхани. И вот появилась на собрании этих героев Друупади, и приблизилась к Латасаокому Кришне и обратилась к нему с мольбой о защите. «Я довожусь с супругой Пандавом, сестрой Дриштадюмни, о, владыка Кришна! Как же осмелились вытащить они меня на позор, видя меня Потешались подлые сыновья Дритараштры, им не терпелось превратить меня в рабыню. И это при живых-то пандавах, панчалах и вришнях, о губитель Мадху. А ведь по закону я невестка и Бишми, и Дритараштри, обоим им. И вот на глазах у них меня обратили в рабство. Позор пандавам, могучим бойцам, спокойно наблюдавшим, как истязают их супругу. Что толку в мощи в Рикадары, в непревзойденном мастерстве Арджуны, если они, о Кришна, допустили, чтобы надо мною измывались жалкие людишки. Ни супругов, ни сыновей больше нет у меня, ни братьев, ни отца, ни родичей. И даже ты покинул меня, о губитель Матху. Ведь все вы. Беспристрастно наблюдали, как наносят мне оскорбление. И зарыдал тогда Адрупади, И встал Владыка Кришна и сказал, Заплачут жены тех, кто оскорбил тебя, о прекрасное. Усыпанные стрелами Арджуны, залитые кровью, Будут простерты обидчики твои на ложе земли. Не печалься, все, что в силах моих сделаю я для пандовов, и будешь ты снова царицей, супругой царей. Скорее рухнет небо, падут Гималаи, земля распадется в прах, и океан высохнет, нежели слово мое не сбудется. И заговорил тогда, стоявший рядом с сестрой Дриштадюмны, и сказал он, Я убью Дрону, Шикандин, Бишму, Бимасена, Дурьотхну. Акар примет смерть от Арджуны. Ведь если придут нам на помощь Кришна и Валарама, тогда не одолеть нас в бою самому губителю Вритры. Что же говорить там о сыновьях Дритараштры? При словах этих обратили тогда все герои лица свои к владыке Кришне. И начал тот свою речь. «Будь я тогда в Двараке, о царь, — обратился он к Ютхиштхире, — не случилось бы этой беды. Званный или незванный, все равно пришел бы я в зал собраний. Заручившись поддержкой бишм, ведуры, дроны и крипы, предотвратил бы я эту игру, указав на многие ее беды. Если бы прислушался к словам моим Дритараштра, не свершилось бы зло и процветал бы рот Кауравов. А коли нет, разоблачил бы я ненавистников его, прикидывающихся друзьями, и посеял бы раздор между игроками, твоими противниками. Да хоть бы и силой прекратил бы я это злодейство, но я отсутствовал, и только потому постигла тебя такая беда, о царь. «Почему же отсутствовал ты, о Кришна?» – вопросил его Ютхиштхира. «Где ты скитался?» Что делал ты в чужих краях? Я выступил в поход, лучший из мужей, чтобы разрушить Саупху, город Шалвы. Узнай же, о бык среди мужей, какова была тому причина, ответил Кришна. Ты помнишь, как убил я многославного, могучерукого царя Шишупалу, пытавшегося помешать твоему жертвоприношению? Прослышав о том, Пришел Шалва в дикую ярость, и двинулся он на дварку, в то время, когда гостил я еще у вас. Взошел этот бич рода человеческого на свой корабль, управляемый мыслью, и прилетел к столице нашей, и вступил в сражение. Многих юных героев из рода Вришни убил этот злодей и опустошил все окрестности, восклицая при этом. Так где же он, презреннейший вроде Вришни? Я сокрушу в сражении его гордыню. Скажите мне, где он, и я уничтожу убийцу Камсы. Я отомщу ему за смерть царственного моего брата Шишупалы. Много еще сокрушался он о брате своем. Затем же у потомок Куру поднялся он на свои мысли управляемый корабль в небо и улетел. По возвращении узнал я, как обошелся с городом нашим, злобный и глупый царь, и тут же выступил в поход, дабы сокрушить его город-корабль Саупху. Я искал Шалву и, наконец, нашел его и вызвал на бой. Долго длилось наше сражение, ибо многими тайными знаниями обладал царь Дановов. Он применял огненное оружие и колдовские чары демонов, и не могли воины мои в него стрелять, ибо высоко в воздухе висела Саубха, и не долетали до нее их стрелы. Но я разил Дановов одного за другим, и падали они с криками вниз, и дрогнуло войско Шаловы. Тогда сделал злокозненный царь Саупху невидимой, и стала метаться по небу, но я применил стрелы, летающие на звук, и снова стали падать на землю Дановы. Затем Саупха исчезла. Она исчезла совсем, улетев в город демонов за новым запасом оружия. И появилась снова, и обрушился на мое войско град стрел и огня, и камней. Тогда взял я свой диск и заклял его мантрами, повелев «Сокруши мощью своей Саупху!» и метнул его. И рассек диск мой краями своими острыми, как бритва, Саупху надвое, и вернулся после этого ко мне в руку. Снова заклял я его и метнул, и рассек диск мой именуемый на Шалву. И тогда рухнули на землю пылающие обломки корабля, и все данные, сумевшие уцелеть, пустились в бегство, крича «Горе нам! Горе!». Я же, довольный, одержанный победой, вернулся в дварку, и только тут узнал я о злодействе Дуриотханы. Сказав так, величайший из мужей усадил в золотую колесницу сестру свою Субхадру и сына ее Абхиманию. Почтительно попрощался он с царем справедливости Юдхиштхирой, сел в колесницу сам и направился в дварку. Затем уехал Идри Штадьюн, взявший с собой сыновей Друупади. Распрощались с великомощным Юдхиштхирой и остальные цари. Однако брахманы, Ивайши и прочие подданные пандовов, собравшиеся в лесу камьяка, не уходили, несмотря ни на какие уговоры. Тогда Юдхиштхира, испросив дозволение у тех брахманов, велел запрягать колесницы, и переехали благородные пандовы в лес, окружавшие священное озеро Двайтавана, и поселились они в убогом жилище. Подобные обликам самому Индри, охотились они на берегах реки Сарасвати, многославный же царь снискал себе благорасположение отшельников, живших в священном лесу под ношением лучших плодов и коренев. А от домашний жрец их совершал там жертвоприношения и обряды.